Здравствуйте, друзья! На связи с Павел, психолог по тревожным расстройствам. Буквально несколько минут назад у меня была консультация с клиентом, где мы, соответственно, разбирали страхи. Я рассказывал про свою технологию избавления от страхов и, соответственно, для примера показывал, как мы ее применяем на страхе за коронавирус. То есть у человека, который ко мне обращается, есть определенный набор различных страхов. Это формирует его повышенную тревожность, приводит к симптомам ВСД и невроза и к паническим а Основной смысл снизить тревожность, чтобы всего этого не было. И для многих из вас, тех, кто сейчас сталкивается с информацией про коронавирус, есть большой-большой страх заразиться коронавирусом. И здесь основная проблема не в том, что вы заразитесь коронавирусом. Это не самое страшное. Самое страшное, что вы переживаете, как именно вы переболеете этим коронавирусом. Основная проблема в том, что люди, которые видят всего два варианта, либо будет летальный исход, либо не будет летальный исход, они как раз создают такое серьезное напряжение в своем восприятии, из-за которого возникает страх. То есть, по сути, ваша стопроцентная уверенность, она на 50 на 50 распределяется между двумя всего вариантами. Либо я заражусь смертельным исходом, либо я не заражусь, либо заражусь и будет все хорошо. И вот из-за этого и возникает страх. В этом случае применяется два этапа. Первое – фиксация самого события. И второй этап – это разбор самого события. Сегодня мы с вами как раз разберем страх за коронавирус и уберем его. Для многих из вас это будет реально облегчением, поэтому имейте в виду, что это не может дать, и именно проработка этой одной ситуации не может дать стопроцентный эффект в плане вашей общей тревожности. Это всего лишь позволит а, снизить тревожность к отдельному событию, которое мы сейчас разберем. Для того, чтобы снизить общую тревожность, вам нужно таким же образом проработать, все возникающие тревожные события и в результате общая ваша тревожность снизится и вы как бы уходите таким образом от обостренного состояния сейчас я немножко переключусь на свой скайп чтобы прочитать этот разбор вот он сделан достаточно подробно и я сейчас соответственно и просто буду проговаривать эти все вещи а вы внимательно слушайте итак Ко мне обратилась клиентка, которая уже болела коронавирусом, переболела им, и она боялась заразиться повторно. Соответственно, по АБЦ-схеме, а это звучит так, подумала, что будет, если повторно заражусь ковид, А вдруг, Б, это А, Б, а вдруг тяжело перенесу, С, тревога. То есть, это АБЦ-схема, это ее план, то есть, она планирует, что произойдет, если она повторно заразится. Она видит негативный исход, что вдруг тяжело перенесу. В этом случае мы расписываем варианты развития событий. Для тех, кто не знает, в будущем очень много разных вариантов, не только хороший и плохой. И именно то, что вы видите хороший и плохой, а других не видите. И возникает страх. Вот так вот он возникает у каждого человека. Собственно, нам нужно решить эту проблему в частном порядке на основе этого события. То есть нам нужно разобрать, что нам нужно разобрать? Нам Нужно разобрать варианты, как человек переболеет коронавирусом, начиная от самого плохого варианта, летального, да, до самого-самого самого хорошего варианта. И вот мы сейчас с вами шаг за шагом все эти варианты будем проговаривать. И в процессе видения, вот как только у вас появляются новые варианты в голове, уровень тревожности к этой ситуации будет снижаться, потому что ваша уверенность начнет равномерно распределяться между этими вариантами. Может быть сейчас это немножко звучит сложновато, но когда ты просто понимаешь, что у тебя всегда страх возникает на события, потом разбираешь эти события, в итоге их не остается. В этом вся суть моей работы с клиентами. Поэтому давайте я вам это немножко продемонстрирую, но так раз серьезно вашим вашей проблеме, которая вот связана с коронавирусом. Итак, сначала мы формулируем самый плохой негативный вариант. Он звучит так. Первый вариант. Будут симптомы в сильной форме. То есть мы говорим о всех симптомах. Да, там температура, кашель, одышка, озноб, слабость. То есть мы говорим, что вот все симптомы в сильной форме. Дальше, втор, следующий этап. То есть это все один вариант. Будут симптомы в сильной форме, откажут легкие, откажет сердце, летальный исход. То есть мы говорим о том, что летальный исход возможен только если отказали легкие, отказало сердце. И вот в результате мы пишем вот такой самый длинный, такой конкретный, плохой вариант. Вот, вот он сценарий. Да? Теперь, чтобы вы сильно не переживали сейчас, мы напишем второй вариант чуть лучше. Будут симптомы в сильной форме, откажут легкие, откажет сердце, реанимировали. То есть, даже если у вас отказалось сердце, вас могут реанимировать и, соответственно, запустить сердце, и вы вернулись к жизни. То есть, у вас возможен летальный исход только в одном единственном варианте. Следующий вариант – это то, что вас уже реанимировали. То есть, мы пишем вариант чуть лучше. То есть, он остается плохим. Это негативный вариант, но он чуть лучше, чем первый. Следующий вариант – третий, он еще чуть лучше, чем второй. И так мы будем идти до самого конца. Будут симптомы в сильной форме, откажут легкие, и реабилитация займет 6 месяцев. Следующий вариант, четвертый, будут симптомы в сильной форме, откажут легкие и реабилитация займет 3 месяца. Реабилитация это то есть восстановление после отказа легких в, в, к вашей нормальной жизни. Пятый вариант, будут симптомы в сильной форме, откажут легкие на двое суток и реабилитация будет 3 месяца. То есть у вас легкие могут отказать на несколько дней всего, не полный отказ легких или там, неделями, да? а именно на пару суток. Дальше. Шестой вариант. Будут симптомы в сильной форме. Двусторонняя пневмония и реабилитация 3 месяца. То есть у вас будут последствия после сильных симптомов коронавируса в виде двусторонней пневмонии. Реабилитация займет в итоге потом 3 месяца. То есть мы уже как бы говорим полностью, как я переболею, у меня будут симптомы в сильной форме, потом это перейдет в двустороннюю пневмонию, но потом реабилитация 3 месяца и я все вернулся к своей жизни. Дальше, седьмой вариант. Будут симптомы в сильной форме, скопление жидкости в легких, реабилитация 2 месяца. То есть мы говорим, что если у моей сильные симптомы коронавируса, они могут привести к другим последствиям, не только к двусторонней пневмонии, а, например, просто скоплению жидкости в легких. То есть мы не должны сильно у, у, упираться в то, что, к чему это может привести с точки зрения медицины. Мы должны просто как бы степени менять. То есть мы делаем шаги такие. Да? То есть скопление жидкости в легких, это может быть тоже негативный момент, но это не двусторонняя пневмония. То есть мы просто как бы смягчаем, скажем так, проблему. И таким образом двигаемся к более лучшим вариантам. То есть идем на улучшение дальше восьмой вариант будут симптомы в сильной форме и просто восстановление через два месяца то есть это значит что симптомы коронавируса были в сильной форме но никаким осложнением со здоровьем не привели и человек восстановился через два месяца то есть реабилитации нет потому что у него никаких повреждений после ковида для организма не было просто сам ковид был а потом он просто восстановился через два месяца следующий девятый уже вариант будут симптомы в средней форме и восстановление один месяц то есть, мы переходим уже на среднюю форму симптомов. Десятый вариант. Будут симптомы в средней форме, а именно кашель, температура, слабость, восстановление один месяц. То есть, мы не говорим, что все симптомы. Мы говорим, что будут симптомы в средней форме, только кашель, температура, слабость и восстановление займет один месяц. Мы уже говорим, что даже не все симптомы, да, а именно а какие-то отдельные симптомы коронавируса. То есть, это то, как вы переболеете Одиннадцатый вариант. Будут симптомы в средней форме, а именно кашель, температура, восстановление три недели. 12 -й. Будут симптомы в слабой форме, а именно кашель, температура, восстановление две недели. То есть, чем слабее симптомы, тем быстрее восстановление. Тринадцатый вариант. Будут все симптомы в слабой форме. Продлятся две недели и восстановление за неделю. То есть мы здесь уже пишем, сколько даже продлятся эти симптомы. Мы говорим, что они в слабой форме, будут всего у вас две недели, и потом вы за неделю восстановитесь. 14. -й. Будут все симптомы в слабой форме. Продлятся одну неделю, и восстановление займет также неделю. Дальше. Будут, будет один симптом в слабой форме, продлится одну неделю восстановление за несколько дней. То есть вы переболеете коронавирусом, у вас будет только один симптом. Например, в слабой форме будет кашель. Это продлится неделю, потом у вас будет восстановление за несколько дней к обычному состоянию. Вот это, это еще более лучший сценарий. То есть мы расписываем, как вы переболеете коронавирусом шестнадцатый пройдет бессимптомно за две недели. То есть вирусом вы заразились, но это прошло у вас бессимптомно и прошло в течение двух недель. То есть две недели вы бессимптомно болели коронавирусом. Это еще лучший вариант. Следующий вариант, 17, пройдет бессимптомно за одну неделю. То есть, это еще лучший вариант. Да? То есть, самый лучший вариант, 17 пройдет бессимптомно за неделю. То есть, это самый лучший вариант, как я могу переболеть коронавирусом. Теперь а, очень важно, что моя клиентка, как я и сказал изначально, она уже болела коронавирусом. То есть у нее уже есть э, вариант, который у нее лично произошел. И здесь мы можем сопоставить, чтобы вы еще больше увидели, что чаще всего происходят промежуточные, то есть нейтральные варианты. Итак, какой же вариант у моей клиентки был в прошлый раз, когда она болела коронавирусом? У нее был 13 вариант будут все симптомы в слабой форме продлятся две недели и восстановление займет неделю. И таким образом, человек, заразившись да, вот у нас от 1 до 17 вариантов, у него произошел 13, не самый хороший, но при этом и неплохой. Это промежуточные варианты. и наша задача научиться их видеть. Если вы их начнете видеть в каждой ситуации, то, соответственно это позволит вам спокойнее относиться к тому, что произойдет в будущем. Сейчас, после того, как я проговорил вот это вот все, я рекомендую всем тем, кто еще переживает за коронавирус, сделать следующее. Перемотайте это видео в самое начало, поставьте его на замедленную съемку, то есть там ускорение есть и замедление. На этапе, где я буду читать непосредственно варианты, ваша задача замедлить это, чтобы самому записать за мной все эти варианты письменно. Когда... Мы письменно это делаем, это больше дает наглядности и позволит вам ну, как бы проработать вместе со мной эту ситуацию и увидеть все возможные варианты. Соответственно, это позволит расширить ваше восприятие будущего, снизить вашу тревожность в вопросе коронавируса. А, спасибо большое, что посмотрели. Обязательно сейчас в комментариях напишите, как вам этот разбор, что вы про это думаете, и а, если остались еще какие-то вопросы, вы о них тоже напишите. Вот. напоследок хочу сказать, что вот таким образом а, прорабатываются все ситуации с клиентами на курсе по Skype. То есть основной аспект, основной упор делается на изменение восприятия ко всем тревожным событиям. Так, чтобы этих тревожных событий просто не оставалось. Вот, собственно, как я получаю такие классные отзывы. Так что еще раз спасибо, что смотрите. Друзья, всем пока.